На сайте выспорчугал.ком вы сможете заказать экскурсии по всей Португалии без посредников. Привет! Меня зовут Роман Стельмах. Я живу в Лиссабоне уже 5 лет. И сегодня я покажу вам топ-10 мест этого города. Когда вы приедете в Португалию, вы сможете посетить их самостоятельно. А если захотите, чтобы я или кто-то из моих друзей-гидов показал их вам, напишите мне в Facebook, Instagram или WhatsApp. Все мои контакты будут под видео. Поехали! Раз саду коммерцию. Когда-то тут был королевский дворец. Сейчас на площади можно найти несколько очень крутых локаций для незабываемых фото. Сад для Лишбоа. Кафедральный собор Лиссабона. Его начали строить еще в XII веке. Он чем-то похож на собор Парижской Богоматери в Париже. Мирадору до санта лузия Смотровая площадка с видом на один из самых старинных районов Лиссабона Алфаму. Это одно из самых романтичных мест города. Мирадору до Рекольменту. Отсюда открывается вид на Национальный пантеон Португалии и монастырь сау де Фора. Мирадору до граса Одно из тех мест, где просто необходимо встретить закат. Если Лиссабон будет у вас, как на ладони. пинк – атмосферное место, одно из самых горячих мест ночного Лиссабона, в нем же тут почти никого нет. Фото отсюда однозначно сделает вашу ленту ярче. Обязательно найдите работы в стрит-арфскульпторах Бордалу 2 Из мусора, бамперов, покрышек и других отходов он создает изображение животных, птиц и насекомых. Лыр-де-Вегар один из самых крутых книжных магазинов, что я когда-либо видел. Находится в LX Factory – оригинальное и уникальное место, которое нельзя пропустить. Hey, hey. oh! МААТ – музей искусства, архитектуры и технологий. Отсюда видно башню Балень. Памятник первооткрывателя и мост 25 апреля. Тут можно поймать эффектный свет во время заката. Ресторан «Панорамику де Он находится за Лиссабона. Это здание старого элитного ресторана, который был открыт примерно 50 лет назад. Потом тут была дискотека, офисный центр, но 2001 года он заброшен. Отсюда открывается вид на весь город. Надеюсь, это видео поможет вам найти несколько крутых локаций для вашего инстаграма. Ссылки на Google Maps будут в описании. Хотя Лиссабон настолько фактурный, что здесь можно неделю гулять и удивлять друзей фотками. Обязательно приезжайте.